Поехали. Договорились, о чем говорим-то. Да. Конечно, а что же договориться? Сейчас будет ля-ля-ля-ля-ля, мы говорим: да, девочки, все в порядке, все в порядке, не бойтесь. Ничего страшного, все может быть естественно. Здравствуйте! Вы на канале Европлант Лайф и мы сегодня вновь в гостях у Малки Лоренс, знаменитого блогера, защитника женщин журналиста, защитника писателя. Всего, всего да, защитника всего живого. Мы в прошлом году с помощью нашего ландшафтного дизайнера Натальи Завидий делали ей замечательный цветник, делали ей ревизию сада, давали много полезных советов, получили замечательную гостеприимную встречу и не могли в этом году да, не приехать к вам, да, для того, чтобы Они посмотреть. Да, да. Как все поживают, как все наши посаженные растения себя чувствуют, как вы себя чувствуете, как вы, собственно, Расцветаете здесь, вот в окружении этого всего, не так что не а вегетирует. Да, ну в первую очередь, <с да, <с хочется услышать, между прочим, как вообще, как вы оцениваете нашу работу и как вы оцениваете наш цветник, который сейчас за нашими спинами мы его сейчас его покажем. В такое пока непростое лето. Хотелось бы, да, услышать, да, ваше, мнение. ваше мнение. мнение. Привет, я Малка Лоренц. У меня за спиной находится цветник, созданный э, компанией Европлант, которая находится рядом со мной. Сейчас мы отойдем в сторону, и вы этот цветник увидите. Вопрос был, как я себя чувствую. Я себя чувствую офигенно. Я в прошлом году была в восторге от этого цветника, но я не знала, что это только начало. Это был, так сказать, только замысел. В этом году замысел превратился в реальность. Что хочу сказать. Во-первых, никто не умер. Я как защитник всего живого придаю там особенное значение. Когда я говорю, что никто не умер, я подразумеваю выживаемость, животных, выживаемость растений, которая у питомника Европлант стопроцентная. Ну, Я не буду тут описывать, как я лелеяла этот цветник, как племенного щенка, потому что если бы растения были плохого качества, то они бы умерли, несмотря на. Если они не умерли, это значит, что они были жизнеспособны, и люди, которые покупают в Европланте, тратят свои деньги недаром. Замечательно, Малак, слушайте, очень большое да, благодарность вам за такие теплые добрые слова в адрес нашего садового центра Но ну, я хочу вам сказать в ответ, что мне кажется, что если бы не ваш уход, не ваши вообще зеленые пальцы, как оказалось И вот забота, потому что все прополото, все полито, все пострижено, все практически в идеальном состоянии Это потому что, что я хозяюшка но мы от вас, в принципе, такого не ожидали. Вы думали, что вы только как на Кот-Матроски на машинке умеете. А вы, оказывается, еще и да приученным вот к такому садовому труду. По-настоящему соверш... заболели судоводством. Нет, я совершенно не приучен. Это был мой дебют. Он удался. И надо сказать, что он не, про... он не просто удался, я а довольно не только результатом. Мне очень понравился сам процесс. Потому что э, ухаживать за растениями гораздо приятнее, полезнее, а главное результативнее, чем, например, ухаживать за мужчинами, девочки. Вот так вот. Ну, сейчас мы да... Во-первых, во мужчины не цветут. Да. Сейчас было обидно, ну ладно. Хорошо, мы проглотим. Они только плодоносят. Это сомнительный комплимент. Малк, я предлагаю, что мы сейчас с Наташей пойдем, потому что мы подозреваем, что вы нам немножко льстите, и наверняка что-то да. Посмотрим. Пошло не так, мы поэтому с Наташей сейчас пройдемся по участку. Что-то пошло не так, да у меня вся жизнь пошла не так. Да. Я, я, ну я так понял, что в хорошую сторону. Ну да, у вас теперь большое, новое благодаря хобби. Кому? Благодаря нам у вас большое новое хобби. Я смотрю, что это успех, определенный успех. Мы сейчас пройдем с Наташей и посмотрим, действительно, на все растения, как они себя чувствуют, как они перезимовали и что с ними дальше делать. Возможно, что-то где-то надо пересадить, что-то надо как-то поухаживать, что-то какую-то агротехнику применить. Я Совершенно смотрю, что Наверное, не намерена вам в этом препятствовать, потому что за своих питомцев я спокойно. Да, вы в надежных руках, да. в руках профессионала, да. А я-то тут как бы только принеси подай. Вот. Сейчас мы это увидим. Да, так что продолжайте пить кофе, а мы с Наташей пойдем да, и немножечко пошушукаемся. Делать ревизию. Да, да с цветочками. Да. И мы отсюда и а начнем. Сашу вы куда дели? Уволили. Да. Сослали в Крым. В командировку. Да. Наташ! Слушай, ну смотри, что я не стал говорить при Малке. Мне не очень нравится вот эта замечательная крушина, которую мы привезли, посадили. Надеюсь, что она здесь будет большая и красивая. А она чего-то у нас тут не очень себя чувствует. Да, не понравилось ей. Ну, давай пересадим. Ну, это она же, и, да. и тебе, да. наверное, не очень нравится Да, я бы здесь. тоже, конечно, ей пересадила. Им место это, наверное, не подошло. Ну, возможно. тут будет у нас доминант и Ива, которая, посмотри, как да. в этом году. Я хочу сказать, что, конечно, я поражена. Я не думала, что... Вот так у нас будет такой замечательный уход. Если никакой честно. фальши, да, никакой Вообще да, молодец. Да, комплименты да, абсолютно были искренние. Вирус мы посеяли. Вирус мы посеяли, да. Теперь мы имеем еще одного да, Ильяного садовода. Да, да, да, да. Просто, мне кажется, у нас с тобой в саду растения менее пышные, чем у малки. Нет, а ты посмотри, сколько у нее летних растений, да, какое количество горшочков маленьких, при том, что какое лето, все мы знаем, да. То есть это оценили мы Каждый день поливать. Ну, то есть я, честно говоря, в хорошем смысле в шоке да, <с <с да. в общем да смотри. Ну, давай пересадим и да, пересаживаем крушину я думаю что мы попробуем очень аккуратно сейчас ее выкопать поскольку она угу. да ну и дадим задание просто вот отливать да, тем более да, что будет сейчас будет... мы сейчас пока посмотрим что у нас как. Обещают, да. Да. Да. Да. а потом мы примем решение что с этим давай. делать ну сейчас так пока... пока все очень хорошо у нас да будет сейчас диагноз Пока Давай. только диагноз, никакого лечения. Следующий вопрос, смотри. Помнишь, мы сажали с тобой Вербену Банарскую? С небольшой надеждой, что она перезимует Ну, ну, ушла ну она от зима нас... была, ты помнишь, да. какая в общем Зима я... была минус 30 в да, Ленобласти Ну конечно, она не перезимовала Дамы и господа, замечательная, красивейшая Вербена Банарская, которая мне так понравилась К сожалению, зимостойкость Не продемонстрировала Ну, мы и не ожидали, честно да, говоря да. Мы, в общем-то, и предупреждали, что это будет как... Она, конечно, прекрасна как, как летник, летник. Да. Я да. все равно ее бы взял да, Ее немножко не хватает Она давала вот это кружевную да, цветовое Она очень номер. хорошо с калимерисом, да да, но смотри, зато вот эти вот твои шикарнейшие астры, просто... Калимерис. Калимерис? Да. Вот этот твой калимерис просто увеличился, я не знаю. Ему здесь хорошо, его Как любят. я за зиму. Его любят, да. Ну, мы можем даже, смотри, вот я так подумала уже, что мы, может быть, даже можем аккуратненько один кустик вот этот забрать посерединке, да, тем более мало И И его немножечко вот... Потому что малка, там же, ты же видишь, да, сделала. Да, малка пошла Пошла да, дальше. Да, продолжать дело. Да, да, да. И, соответственно, мы его немножечко можем убрать, вот отсюда пересадить туда, тоже выкопаем с комом, аккуратно, прольем, все хорошо. Так что тебе Шикарно. сегодня поработать придется. Смотри, какая замечательная кровохлепка. И хорошо. она еще да, не вошла ну, в пик своей да, декоративности. Да, да. То есть, я так понимаю, что это в августе будет, наверное, основной акцент этого цветника. Ну, на самом деле, здесь калимерис будет свести до заморозков. То есть это вот, смотри, сейчас ну, середина июля, да, да ну, да, жаркого да. лета, и вот он только-только начинает цвести. Соответственно, он будет цвести до заморозков, и кровохлебка подтянется, отцветет, угу. а к сожалению... Дербенник. Дербенник. Дербенник, да, цветет, Отцветет, скорее всего, Вероника, но даже когда она отцветет, вот эти вот цветоносы будут все равно Полоски. играть. Да, да? совершенно. Несмотря на то, что растение конских денег стоит, я его лично себе позволить не могу, но не влюбиться в него невозможно. Да. И посмотри, еще как бы вторая половина лета, это, будет, это будут злаки, да, то есть они еще поднимутся. Да, малиния же да, будет. Да, конечно, конечно, она же, почти, она же поднимется как и я? будет. Да. Да. И будет тоже, будут, в общем, будут вот эти вот акценты. Смотри, шмели бабочки, какое все вообще просто, слушай, ну, вот задумка, я, я думал, что обычно визуализация, которую вы делали вот на картинке, она как бы всегда лучше, чем оригинал. Но в данный момент, ты знаешь, это просто удивительно. Ну, смотри, то есть задумка была еще то, что вот эти туи, к сожалению, мы тогда посадили не очень большие их, да, да? идея-то была какая, чтобы это были вот акцентные такие точки, ну, они разрастутся, то есть никуда не ну, мне кажется, это интересно, что немножко будет меняться форма цветника. То есть появится новый акцент Конечно. Через конечно, несколько лет да, туи да, достигнут да. высоты и будут mm -hmm. занимать больше места. И тут смотри, вот Малка хорошая ученица какая. Я знаю, что она любит вот эту гипсофилу. Посмотри, она, я так понимаю, вместо вербены подсадила гипсофилу. Ага. Ну, согласись, что она тут закрыла дырочку. Да, да, она в тему. Малка молодец, молодец. Да, она не только закрыла дырочку, она еще и Веронику рассадила. Mm -hmm. И то есть, да, в принципе, от да. этого цветника никак не проявил. Да. Понимаешь, у тебя появился достойный ученик, и скоро появится, мне кажется, новый ваншафтный дизайнер. Я буду рада. Герань, не герань, э, гортензии, да, еще тоже вторая половина лета, то есть они еще только на бутонах. Гер, да, гортензии будут Поэтому, нас, да. Ты помнишь, главными нас, солистами августа да, и сентября. Да, да. Со злаками, с кровохлебками, с калимерисом, Ну, я думаю, что он будет хорош еще. И... Смотри, вот это вот крово-красная герань, пепельная, по-моему, не помню даже Да, да, да. Слушай, вот это вот, македонская короставник. Прекрасный, хорошо он перезимовал. Шикарный. Честно говоря, так это такое да, растение. Не у всех зимует. Но вот у Малки... Только у очень хороших людей зимуют. Да, ты у Малки, да? да. Душевик, посмотри, как хорошо тоже Отлично. показывает себя. В прошлом году это такие тоненькие ниточки, да, невнятные, да, да, которые да. лежали, помнишь? Ну, и я очень рада, что в этом году вот этот вот подиум. Подойдем давай туда. подойдем совершенно согласись, что стало да, выглядеть слушай, что здесь была крышка септика, даже да, невозможно да. представить, потому Малка что, смотри. Малка наставила, смотри, вот эти, пряный садик сделала, поставила деревяшки и стало все совершенно по-другому смотреться, да, и начинает уже зарастать то, как мы хотели. Стефанандра, Стефанандра да, начинает зарастать. Вот, кстати, смотри, вот тут вот овсяница, она как-то не очень хорошо. Вот мы можем вот сюда как раз и пересадить калимерец И будет он, как бы, поскольку Малка же стала... Да, да. Увеличивается этот цветник, я думаю, что как раз для гармонии вот сюда он будет хорошо Со злаками будет хорошо, он тут сочетается с душевиком, да и с гортензией, потому что он такая ажурная Слушай, ну с твоим цветником все понятно, дело профессионала, оно как бы, понимаешь, и видно Ничем я не могу похвастаться я Пока что, да, вы с Малкой меня сделали на раз, потому что, ну как вы из моя горка, зрители, вы сейчас увидите, по-моему, это печально Ну, Мне здесь кажется, такие растения низкие, понимаешь? Ну, давай так, конечно, они... Не гармонирует, да, с, да, я бы даже сказал не только с этим цветником, а со всем садом, потому что в этом году у Малки очень разрослись цветы, и, конечно, вот тут вот какая-то, я бы сказал, провал, да, тем более, что здесь несколько зон отдыха, тут вот у нас одна зона отдыха, и здесь другая зона отдыха, и, в общем-то, конечно, хотелось бы, чтобы... Ну, провал надо отремонтировать, чтобы сильно не проваливался. Мне кажется, что да, если удастся что-то что-то с этим сделать и как-то подчеркнуть это, чтобы, понимаешь, mm. тут два мира, два шапира получилось. У тебя красота, и здесь у меня такая But... свалка камней и лохматые очитки. Но ты помнишь, мы же брали на самом деле вот то, что нам не нужно было никуда посадить, еще да. мы не могли, мы все Но это Ну, я сюда... его слепила да, из того, да, что да, было. Отдавали да, отдавали тебе, и ты тут уже дизайнировал, так сказать. Да, да, ну, видишь, я, честно говоря, тоже все понимаю. Ты, конечно, щадишь мое самолюбие. Ну, я, да, признаю, что это фиаско, и здесь тоже нужна Вероника, нужен шалфей, и что-то с этим... Надо сделать, чтобы была ну, гармония на этом. Света добавить, да. Да, да, да. чтобы да. мое самооценка и самолюбие да. Да, больше вот не позорило существование вот это, авторства этой э, горки. Ну все исправимо на самом деле. Спасибо, Ничего. Наташа. А. Спасибо большое за добрые слова. Я знаю, ты меня любишь. Пойдем, Слушай, посмотрим. Я смотрю, вот там вообще, где. Пойдём. Собственно, мы давали только рекомендации, а дальше все происходило. Вот, по, собственно, мановению рук Малки. Ну, вот это проблемное место, оно было в прошлом году, а в этом летом, этим летом это все, конечно, усугубилось, потому что тут с поливом тяжело вот это вот отливать, да, Ну, всё. потому что ну, сирень, тем не менее, как цвела, цвела, Сирень, во-первых, подавляет все растения, во-вторых, выпивают всю воду. Mm -hmm. И, собственно, мне кажется, что вот те лишние очитки, которые там разрослись, Вполне, да. По Прополучно. Единственный, кто имеет шанс вообще убрать, на выживание в этом да, месте. Да, потому, убрать вот эти вот все Не было вот этой голой земли, поросль, если да. вырезать поросли и заткнуть очидками. За ней, конечно, поухаживать нужно. Это понятно. Рослась. Да, да. да, да. А это посмотрит наш ролик с Ладой. Кулыгиной. Научится, да, Да, да, да, Потому что я смотрю, она вошла во вкус, да? и мне кажется, что ей, она и это полюбит. Да, просто пока не знала, что с этим делать, мне по поводу этой сирени не дали никаких ценных рекомендаций. А смотри, какой хороший ученик, талантливый. Приствольный круг сделан вокруг да, недавно, лишние. кстати, сделан, да. да, смотри, молодец. Да, да, да. Я да, да, ждала да. нас. Все ухажено. Да, Посмотри Даже газон, ты посмотри, в такое лето, только посеянный газон, в общем-то, да, на минимальной земле. И, в общем-то, посмотри, ни одного сорняка я даже не вижу. Нет, ни одного дуванчика здесь не проходит. Посмотри, здесь какая красота. Ну, вот туда. здесь вот в прошлом году было неплохо, в этом году все разрослось. И смотри, какое буйство красок Буйство, получается, буйство, смотри. Да? Выжили даже скумпию. Да, Которым да. мы особенно прогнозы не давали. А смотри, они хоть и, и это молодая порсу этого года, но тем не менее они, в принципе, вполне декоративные, да? даже если они да. будут так оставаться. Да, они дают световое Будет пятно. большое пятно, да. немножко забор прикроет, и соседнюю даже, может быть, постройку. Ну, тут вот море здесь котовников. смотри, здесь вот как раз уже можно немножечко, мне кажется, и прорядить. Да, вот только это не все. сейчас, конечно, да. Это надо осенью будет делать не в такую жару Нет, безусловно, конечно, да, да, но тут это... уже есть да. готовый посадочный материал, чтобы, собственно, продолжать Ну вот смотри, вот тут получается, что немножечко по срокам цветения, да, вот здесь у нас сейчас вот все так цвело ага. и уже что-то отцветает, ну вот пасконник будет, конечно, вторую половину лета, а вот и все это отцветет и будет только пасконник играть, да, а вот там наоборот такое плотное пятно осенне цветущих растений ну, второй половины лета, скажем так. Поэтому там гелениумы. Там гелениумы, да. Гелениумы, да. рудбеки, ну вот лапчатка тоже такого, как бы, не очень хорошего вида. И такое большое пятно. То есть, вот здесь вот можно это разрядить. Да, подсадить что-то такое, то, что цветет в первой половине лета, чтобы малка вот хотела... Чтобы не было здесь густо, да, там пусто. Да, да. Вот, ну, как бы мы делаем цветник нет, ну это цветения. Да, и это миксбордер. То есть да, мы, в принципе, да. можем миксовать конечно, растения, конечно. мы не обязаны их сажать какими-то группами. Нет, ну, ей это нравится вот ритмика. это вот такое, да, поэтому почему нет. А дальше там тени, поэтому там совершенно другие уже растения будут. Ну, там цвететь. тоже там же была голая земля и строительный мусор. Посмотри, Смотри, как заросло. крупнокорневичная герань, которую я принес своего участка, мне кажется, ее стало больше, чем на моем и неплохой коврик получился. Оно коврик получился. Свел, просто кстати, шикарный. Да. Посмотри. И даже вот он сейчас отцвел и абсолютно не портит. Да. Несмотря на то, что она как бы один вот цветущий короткий период, ну да. смотри, и потом эти листики будут красными. Да, и... осенью. Да, да. да, да, да и да, она да. что на солнце, что в тени, себя прекрасно Я и очень это растение да. люблю. она просто да, да. за, за, затыкать дырки им. Да? Вот. Просто да. шикарно. Так что вот надо брать на заметку. Красиво все и здесь, и здесь. Угу. И в принципе Простые решения, даже без покупки дополнительного посадочного материала. Она уже вырастила себе много посадочных материалов. Продавать материала. начнет, наверное. Не только ландшафтный дизайнер, но еще и питомник кого-то. Можно своим уже обходиться. Наступает нам на пятки. Можно сказать. Кстати, посмотри, еще чубушник будет как доминанта. Его надо тоже поформировать, он как-то немножечко. Пора. Вот. Нет, сейчас это не нужно делать, ну в жару такую вообще не стоит Нет, ничего Нет, вообще я к тому, что мы же сняли ролик с Ладой про обрезку большого чугушника, а вот что с такими малышами делать? Весной, весной нужно будет, вот, ну, я бы ему форму придала, да? То есть ты видишь, тут он как-то пошел в разные да, стороны, да, все-таки сделать, чтобы он был более читаемый, скажем ага, так, более доминантный более вертикальный да, да, габитус, скажем да. так Щучка тоже вот разрастется, даст вот эти вот фонтаны легкие так что гортензия вторая половина лета, ну то есть, да, в общем Слушай, ну смотри, да, молодец, все достойно, молодец. хороший предок Самое главное, видно, видно, что ухаживает человек, да. понимаешь, вот видно, все про прополото, все такое здоровое Да, здоровое, и не побоюсь того слова, за которое меня забанили в фейсбуке, жирное В хорошем смысле Да Слушай, ну еще хотел обратить на небольшую проблемную зону, мне кажется, потому что мне, нашим зрителям будет интересно, потому что очень многие пытаются декорировать что-то вокруг сосны. И все это терпит неизбежная фиаско, потому что сосна, в принципе, еще хуже, чем сирень, и что вокруг нее не посади, выглядит оно, скажем так... Квиола. Ну, у нее здесь ошибка, смотри, какая. То есть она посадила рядом с сосной, то есть понятно, что здесь огромная корневая система, и она сажает заведомо те растения, которые любят воду. Да? То есть это гейхера, это брунера, даже флок шеловидный, вот посмотри, Жёлтенький. он такой желтоватый. Но тут еще видишь, тут и камни, и корни, и плитка, и 30 градусов уже в течение месяца. И, соответственно, конечно, здесь... Слушай, ну вообще что делать вот с такой историей? Потому что у меня тоже есть две сосны... И... И хотелось бы... Вокруг них даже, видишь, газон-то не хочет расти. Да, да. Какие-то вообще... Может быть, опять же-таки, из моей горки суккуленты будут здесь? Можно сюда какие-то суккуленты посадить. Полыни неплохо будут себя тут чувствовать. Я где-то у малки видела несколько полыней, Можно их сюда перетащить, но однозначно э, нужно убирать вот эти вот растения, гейхеры и бруннеру, потому что здесь они не выживут. Я Нет, так их на Да, я вот думаю, так. что она ее без конца поливает, поскольку тут да, рядом да, воды столик тут и все время на головах. Не жалеет да. вообще, в Да, конечно, да. Ну, и вот не удобрения, не воды. Лапчатки как плохо себя выглядит. Но это вот еще и лето, конечно. Лопчатки да. в этом году у всех, да. Вот. А, большое разочарование этого лета. А это чуть лобчатки. подальше, вот посмотри, Ирис Сибирский, и неплохо выглядит ну, даже. Ну вот ты видишь, чем дальше там... от сосны, да. тем все да. выглядит лучше. Поэтому, наверное, есть смысл сажать, как бы вот к сосне ближе, наверное, может быть, Полыни и сукуленты, да, которые да. у нас, опять же, таки есть, ничего покупать, покупать не нужно. Ну, можжевельник разрастется через какой-то. время Мужвельник, да, по -по посидит, посидит, ну, да и камушки как-то немножко отрастит пикровый. корни. Не хуже, чем у сосна, да. то есть, как бы, да, хвойные с хвойными Да, да, да, нет, ну, можно сделать, то есть, здесь вот, понятно, есть какие-то ошибки, но она и не профессионал ну, То да, есть, да. поэтому, абсолютно, это все ну, нормально Ну, смотри, ну, слушай, ну, какие-то, если вот гортензии сюда никак Гортензии однозначно нет, гортензии, это же вода То есть, они очень влаголюбивые, поэтому нет, конечно Кусты какие-то, не знаю Слушай, ну, может быть. Может... Рядом. Мне интересно, что он сможет э, сосуществовать гармонично, не выглядя вот, вот так вот печально. Может быть, спире, кстати, даже какая-нибудь там Little Princess, может ага. быть, она сможет тут. Но при этом нужно, конечно, постараться по максимуму выкопать яму, как-то и... там, обойдя какие-то крупные корни, да, найти место между этими Чтобы корнями. она хотела первый год ну, и кормить, могла, да, да и кормить, конечно, придется и кормить, и поливать. То есть нельзя ждать, что вот прям тут такое все пышное будет цветом. Ну, смотри, давай мы посадим сначала то, что есть в саду. Так, Наташа, давай. Мы об этом снимем отдельный ролик, потому что мне надо немножко... Переодеться, потому что, как всегда, я же главный копатель, а ты стратег. Я, ты глава, а я туловище. И да, посадим растения, потому что я же еще привез малки подарки. В общем, в следующем ролике подарки для малки Лоренс. И небольшая коррекция, если можно так сказать, того, что сделала малка. Хотя тут вот придраться можем, наверное, только мы с Наташей, потому что, конечно, красота. В общем, Коррекция. Смотрите Давай. наш следующий ролик на канале Европлант Лайф. До свидания. Всего доброго.